Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. Прежде чем мы с вами перейдем к основным видеоурокам по созданию множественных источников дохода в криптовалютах, давайте на пороге договоримся о том, что вы будете выполнять все задания. Это курс практически, несмотря на то, что он бесплатный, вы сразу же начнете получать результаты. Причем результаты в деньгах. Если вы будете выполнять те задания, о которых я говорю в каждом своем видео, зарегистрироваться на бирже, зарегистрировать кошелек, сделать то-то, то-то, то-то. Если вы будете выполнять эти практические задания, то вы обязательно получите результат. Если вы будете просто смотреть курс и ничего не делать, то никаких результатов вы не получите. На этом, думаю, все. Сфокусируйтесь на изучении данного курса. Я думаю, что в течение этого дня вы полностью начнете разбираться в криптовалютах, в методах заработка, ну и в конце данного курса вы получите готовую систему, которая поможет вам приумножить ваши деньги многократно. На этом все, с вами на связи был Евгений Ванян, переходите к первому видеоуроку и встретимся уже там. Всем пока!